Это будет весело. Хай, Хайзенберг, хайзенберг нахуй! Ебать! Хайзенберг, Хайзенберг! Блю, ну, Джесси, Джесси, Джесси Пинкман! Джесси Пинкман! Блядь. Ебать, пацаны! Джесси, Джесси, за твое здоровье, блядь! Джесси Пинкман, блядь! Бро, что дня? Пацаны! Пацаны, Хайзенберг хуйнина сделает! Понял! No, no, я не знаю, Скайлер, Дайте сказать, люди. Хайзенберг, привет. Закуска, погодь, тут закуска. Волтер, Волтер, не туку. Еще раз. Еще раз. Хайзенберг, ебать! Волтер, закуска. Как там продажи мифедро? Мы работаем не говорим, блять. Это вещи, Пиздец. которые сами себя понимают. Все понятно. Где? Where is Jesse Pinkman? Понимает, а Дж нет. Джесси Пингпон, где он? Он присутствует. Присутствует. Под столом. Okay. Тебе показать его сейчас, прям? Да, да. да. да. Показать. О, да. Ненавижу эту вещь. Сколько заёмов я пьёт. Шорты какие? настоящий, блять, Мистер Уайт, куда? Мистер Уайт, бомба. Сейчас ствол достану, блять. Сколько жестей? Где Джесси Пинкман, Уолтер? Уолтер, мы должны купить. Венчерасс, Уолтер. Джесси, чувак! А где Уолтер, уолтер! Уолтер, уолтер! Блять! блядь. Еб... Ахуеть. Вы вообще... Ахуеть. Как ты делаешь Волтер? Блядь, Это магия. блять? Это Вальтер, Вальтер, we need to cook, Вальтер. Никакого нет, нет. Grab your penis, куда ты заходишь за Я не понимаю,